Итак, добрый день, уважаемые коллеги, с вами на связи Лотникова Лёля. У меня сегодня презентация начинается немножечко необычно, про ослика. И сейчас мы с вами порассуждаем на эту тему, почему так повезло ослику, а потом я вам расскажу небольшую свою историю. Итак, как повезло ослику. Есть такой сказ о том, что один крестьянин увидел, что его осел провалился в колодец. Хозяин задумался, как же его оттуда вытащить? Здесь нужно было решать какую-то эту проблему так, чтобы и себе не накладно было, и ослика вытащить, и как бы не напрягаться. Долго думал над этим хозяин, а потом про себя рассудил. осел мой уже очень старый. Ему недолго осталось жить. Зачем я буду напрягаться, тратиться и вообще? И тут он хорошо рассудил. Подумал, что именно эти деньги, которые он сейчас потратит на то, чтобы вытащить оттуда ослика, он купит себе нового. А колодец тоже уже плохой. Он уже почти высохший. И он давно его собирался закопать и вырыть новый. Но почему бы не совместить одно с другим? Крестьянин позвал своих соседей и говорит им, давайте дружно закопаем этот колодец, и я вам, конечно же, оплачу, и все будет хорошо. Соседи быстренько взялись и начали работать. Закапывать колодец, кидать туда землю. Ослик стал истерически кричать. Он явно понимает, что его хотят засыпать. Но тут ослик понял, что ему нужно делать. Они бросают землю, а он себя стряхивает и копытцами утаптывает. Стряхивает и копытцами утаптывает. Активно работали соседи. Активно работал ослик. Работали одни и другие. И в итоге... В скорости, утаптывая землю, ослик остался наверху, а колодец остался засыпанным. Скажите, в данном случае кому больше повезло, хозяину или ослику? Как вы думаете? Пока вы пишете, я буду немножко продолжать. В жизни у каждого из нас в жизни у каждого из нас всегда есть все новые и новые комья-грязи, которые садятся нам на плечи, падают нам на голову. И нам нужно понимать, что это приходящее состояние, это приходящее действие, которое нужно, нужно просто подумать, как это сделать. Нужно просто посмотреть на эту ситуацию другими глазами. Мое мнение тоже, э, хоть и говорят, что ослики не очень умные, но это только говорят люди, которые не очень умные. Каждый человек и каждое животное на уровне своего, так, сознать, так сказать, <coughs> сознания умен на, на то, насколько ему положено, для того, чтобы выжить, прокормиться и защитить себя. Ослику достаточно того ума, и он это сделал. И я считаю так же, как и вы, что здесь в большей части повезло ослику. Но, к слову, повезло, мы скажем с вами так, везет тому, кто везет. Если бы ослик стоял и понурно принимал эту землю, его бы засыпало. Но он принял решение, что он будет утаптывать эту землю. И поэтому он остался наверху. Мораль всей басни такова. Не стой и не жди, когда на тебя будут бросать комья, грязи, разные оскорбления, разные унижения и вообще по жизни будь пессимистом. Находи выходы, как тебе выйти из той или из этой ситуации. Вот такая история про ослика. Я думаю, что каждый из вас проанализирует, прослушав эту историю, проанализирует, сколько у него в жизни приходилось вот таких неприятных моментов, какие можно было решать. Скажите, пожалуйста, вам это было интересно про ослика узнать? Или у вас всегда э, такие мысли были, что э, как бы э, вы уже давно такие вещи анализировали? И это как бы рассматривали со своей стороны как позитивно, а никогда не уничтожали в себе, так сказать, лидера, энергию к жизни. Вот это самое главное, чтобы у вас всегда была энергия к жизни. Вот скажите, вот эта басня вам рассказала о том, что энергия к жизни – это просто постоянный момент должен быть, всегда он у вас должен быть. Скажите, пожалуйста, пока вы пишете… Я немножечко пере...